Включил? Сейчас. Что ты копаешься? Секундочку. Готово. Ой, нет, тут пятно. <связывается> давай уже. Бегу, бегу. С Новым годом и Рождеством. Их давай все помнят. Поздравляет всех умный дом. Поздравляет, поздравляет вас всех Стану. не знаем, насколько ты веришь в Новый год, но мы очень верим в него. Поэтому желаем акцентироваться на важном, но замечать мелочи. И денег побольше, побольше взаимности во всем и настоящих единомышленников. И денег побольше. Сохранить хорошее в себе и видеть события и людей такими, как они есть. Но при этом денег побольше. А еще хорошего здоровья. И чтобы у головы больше не было повода болеть. Конечно, не будет, когда денег станет побольше. <сх> ну и денег побольше. Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!